Здарова, ребятки, меня зовут Павел, и сегодня вкратце поговорим о броне в Mountain Play 2 Bannerlord. Несмотря на то, что игра не вышла в релиз, мы имеем достаточно большой выбор брони. Я хочу показать вам топовые сеты, но говорю, что это исключительно субъективно. Ваш выбор может разительно отличаться от моего и все такое. Собирая информацию, анализируя ее и составляя топ, я выделил два критерия. Внешний вид, то есть как сет вообще смотрится на вашем протеже, и характеристики брони, величина которых в той или иной степени нивелирует получаемый урон. Получилось 4 сета брони. Давайте по очереди осмотрим каждый получившийся сет. Название каждого элемента брони я буду называть из русификатора от команды .ua версии 2.5, но прикреплю на видео и английские названия. Начнем с малого. А именно с северного комплекта. Характеристики близкие к топовым, но отстают от 2 до 10 единиц. Этот сет вполне неплох на поле боя, и я добавил его в том числе из-за внешнего вида. Весит не так уж и много, мало защищает ноги, вытягивает из-за развивания медвежьей шкуры по ветру на максимальных настройках графики. Описывать подолгу не буду, не хочу затягивать ролик. Давайте к следующему. А именно комплект брони, военно начальника, горца. По статам конечно это не самый топ, но уже ближе к нему. Топовые тут только наплечники, остальное на 2-4 единицы, защита отстает. Но черт побери, эти доспехи выглядят прекрасно, это же просто красотища, массивные наплечники, здоровенная металлическая штуковина на груди, только у весистого щита и топора не хватает. Весит он, кстати, меньше чем предыдущие, 24,8 единиц веса, ну, в чем бы они там не измерялись. Следующий комплект южный, весит больше ранее представленных, но и больше защищает, например плечи. Ну, плечи. Шлем конечно красив, но значительно уступает вообще всем в этом видео. В целом средний доспех, в котором не стыдно рассекать по пустыне, сметая всех неверных на своем пути. И вот последний комплект, имперский. Он является абсолютным топом и по характеристикам и по внешнему виду, это самый лучший сет в игре. И это единственный сет в игре, который имеет максимальное значение для каждого элемента. Вес средний 25,2 единицы. Защита головы просто выше некуда, 58, плечи 70, тело 62 и ноги 52, это же просто вау. И как этот комплект органично выглядит. И пока вы смотрите на эту красоту, давайте поговорим о том, как все эти комплекты собрать. К сожалению, как в Варбанде, в городах лорда не разбросаны сундуки, и я не могу сейчас поместить в один из них все сеты в качестве мода скинуть вам. Кстати, если бы вы хотели небольшой мод с комплектами брони, которую я поместил бы в подобный сундук, то поддержка лайком этого видео мотивирует меня на создание подобных вещей, как только это станет технически возможно. Без сомнений, вы можете налутать с лордов каждый перечисленный элемент брони, ведь караванщики в таком не ходят. Если вы избрали путь снять кастрюльки с поверженного врага, то вашей целью должны быть лорды и только они. Навык плутовство упростит вам задачу, так как повышает количество награбленного лута. Второй путь это покупка. И это очень дорогой выбор, ведь броня 6 тира стоит ого-го, как, да и в продаже чаще всего такие штуки не бывают. Но если скажем, в городе Эпикратея у вас есть кузница, в смысле как мастерская, то через некоторое время она начинает производить броню и оружие все лучше и лучше. Но до 6 тира вы так будете ждать 10 лет. Поэтому остается только грабеж и разбой. Лучше дела обстоят только с лошадьми и броней для них. Давайте бегло поэтому пробежимся. Топ-3 открывает кольчужная конская броня и боевой дистрия. Обойдется разом этот комплект примерно в 20 тысяч динаров. Лучше из среднего, но худшие из топа. Топ 2 у нас занимает боевая лошадь пустынника и кольчуга с металлическими пластинами. Средняя цена 25 тысяч монет. Выглядит уже лучше, да и защищает верного коня аж на 4 единицы больше. Топ 1 броня для лошади, как ни имперская. Имперская чешуйчатая броня. А в комплекте с породистым жеребцом лучший транспорт вы не найдете. Средняя цена на скакуна от 7000, а брони 56500 монет, что в сумме дает нам 63,5 и первое место по показателям скорости, маневренности, натиска и защиты. Можно было бы включить в этот топ щиты, конечно, но пожалуй на сегодня краткий обзор топовых шмоток закончен. Щиты мы добавим в топ оружия, если конечно вы это захотите. Так что жмякайте лайк, пишите в комменты, что конкретно вас интересует, я обязательно сниму новое видео. С вами был Павел, всем вкусного чая и добра!